Ал ⁇ простан, а, <Слышко> а где поднять бабла? Азина, три-то пора! Спасибо, мне пора! Oh-ho-ho-ho! <laughs> Питер, что ли, блядь? Go, smash it. Shut How up, Turbo. I did <laughs> it, look. Like that. Do it. Jump. Oh, okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh. oh. <laughs> <laughs> yeah yeah try something like the Olympics. I have never seen anything like it it's just going now. it's just going Going and going and going, non stop. And he must be about seventy. Здорово, парни. Вещаю из Казахстана. Всем добра. Хочу вам кое-что показать. Это 16-этажное здание. Что-то не едем. Дверь не закрывается. Лифт не едет. Тут стоит такая вот, поебень. И ты мой таксофон, блядь, сюда 10 копеечек. Хоп. Загорается зеленая лампочка и жмем на девятый этаж. И все, ладно. Едем. Кто-то видел, блядь, что-нибудь подобное, нахуй? Отпишитесь.